Благодаря действиям умелым командира нашего подразделения со вчерашнего дня 227 батальон стал механизированным. Теперь это Беха будет служить нашему батальону, и МТЛБ, захваченный им, тоже будет служить нашему батальону. Так что теперь 227 механизированный батальон. Слава Украине! Это называется заводье. Не заводы, а заводье, потому что у нас заводье места Исюм. Слава Украине от капитана Компуста. Доброго ранку. Мы из Украины. Сегодня хотел обратиться к Херсонцам. ребят, потерпите. Я вас прошу. Понимаю, что очень тяжело. Ходят всякие, мягко сказать, нехорошие люди по нашей земле. Ну, потерпите. Видите? Харьков отодвинули, сейчас силы, средства, ленд дойдет, планируем и все. Вижу, что саботируют русские сами приказы, не хотят идти вперед, не могут и не видят долгую перспективу нахождения в Херсоне. Для видимости, для галочки что-то делают там, но это все ерунда. Мы все равно освободим, то есть Херсон, терпите, ну, не сдавайтесь, не унывайте, всем тяжело, вам тяжелее всех, почти, то есть тяжелее всех, но терпите, спасибо. Это, на самом деле, не військова техника, а, можно сказать, полицейская. То есть это Росгвардия или Национальная гвардия России. Ну хуже уже не будет. И пац, пац, пац, пац, бат, брить. Пац, пац, пац, пац, пац, пац, пац, брить.